Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, где мы говорим о развитии инвесторского мышления, а также о формировании собственного инвестиционного портфеля. Как я говорил, что мы будем периодически выходить на связь, когда происходят какие-то экстраординарные события, давать какие-то определенные комментарии, и что делать непосредственно в этот момент. У нас произошло действительно выдающееся событие, да, которое вчера рынке просто повергло в шок. То есть у нас было заседание Совета безопасности, россии на котором рекомендовали президенту признать независимость днр лнр президент в конце дня это соответственно сделал признал независимость а европейские страны на это отреагировали тем, что сказали, что будут введены санкции И рынки очень серьезно подверглись распродажам И тут, наверное, вопрос, что делать да? То есть уже, уже были панические продажи Уже было ожидание того, что Россия вторгнется, чуть ли не Киев займет Давайте поговорим немножко не в ключе того фона информационного, который мы наблюдаем, а на самом деле, что же происходит в других вещах, на которые люди не особо фокусируются. Итак, что для меня лично является в текущей ситуации в приоритете, на что лично я обращаю особое внимание. Первое это то, что во всем мире растет инфляция. То есть это констатация факта, то есть это никому уже объяснять не нужно. Инфляция растет в еврозоне, в Америке, во многих странах. Может быть, не так быстро, и наоборот замедляется только что в Китае. В России тоже инфляция непосредственно увеличивается. Причиной, опять-таки, стала чрезмерной меры монетарного стимулирования, которые проводили мировые центральные банки, и мы получили высокую инфляцию. То есть в Америке это 7,4-7,5%, в Европе цифры очень близкие. В Европе дополнительным фактором инфляционным являются цены на энергоресурсы, и это тоже оказывает влияние на инфляцию. Что в этом случае получают инвесторы? Инвесторы в этом случае растущая инфляция в мире приводит к тому, что растут ожидания по ужесточению денежно-кредитной политики мировых центральных банков. В первую очередь американского, во а вторую очередь европейского, и потом уже по нисходящей банка Японии, банка Англии и Народного банка Китая. Ну, когда мы говорим о крупных экономиках. То есть, инфляция выросла, ожидания ужесточения кредитной политики увеличиваются. При этом... Каким образом происходит ужесточение денежно-кредитной политики традиционным способом? Первое, выключаются печатные станки, второе, повышаются процентные ставки, третье, происходит сокращение активов на балансе Европейского Центробанка, Американского Центробанка и Федрезерва. То есть, когда у вас процентная ставка для стимулирования экономики опущена на нулевое значение, ну, то есть ниже опускать некуда, уводить в отрицательную зону, то в этом случае для того, чтобы еще простимулировать экономику, нужно напечатать деньги. Печать 500-500 миллиардов долларов денежной массы, покупка на эти 500 тысяч долларов государственных облигаций США взамен, то есть облигации США идут на баланс Федеральной резервной системы, 500 миллиардов долларов, соответственно, идет в экономику, в экономическую систему предоставляется непосредственно ликвидность. Каждые 500 миллиардов долларов приводит к тому, что это сопоставимо с 0,25% процентных пунктов по процентной ставке. Что это значит? Это значит, что если... Федеральная резервная система США напечатала 1 триллион долларов, передала эти напечатанные деньги взамен на облигаций США, которые поступили в финансовую систему, это сопоставимо с тем, что опустили процентную ставку, ну, то есть ну, ниже нуля ты опустить не можешь, то есть опустили процентную ставку на полпроцентных пунктов. То есть, каждый 1 триллион долларов на балансе Федеральной резервной системы США, это равно полпроцентов по процентной ставке. Если у нас происходит ожидание ужесточения кредитно-денежной политики, то основная причина инфляции, если вы начнете повышать, ну, то есть выключите печатный станок раз, и начнете повышать процентную ставку, не сократив до этого активы на балансе, это в конечном счете приведет к тому, что стоимость обслуживания всех долгов увеличится, и в том числе государственного долга Соединенных Штатов Америки, который достиг порядка 30 триллионов долларов. И в этом случае, если вы повысите процентную ставку на 0,25%, то государству, правительству, для того, чтобы обслуживать этот долг в 30 триллионов, им нужно где-то эти вот четверть процента от 30 триллионов, их нужно где-то взять. Где их взять, опять-таки, государство может взять это только через налоги. Поэтому еще в начале года я заявлял о том, что мы, скорее всего, увидим какое-то разовое повышение процентной ставки. Оно не будет каким-то сильным. После этого будет пауза. Скорее всего, очень резкие монетарные высказывания, ястребинные такие, что мы можем там и 10 раз процентную ставку поднять. Но по факту, скорее всего, следующим шагом будет не повышение значительной процентной ставки, а, скорее всего, сокращение активов на балансе. И сокращение активов на балансе может в 2022 году составить от 1 до 2 триллионов долларов. Все зависит в конечном счете от того, какова будет динамика движения инфляции в течение всего текущего года. Почему я про это говорю? Казалось бы, какая связь здесь между финансовыми рынками, российским фондовым рынком, тем, что происходит на Украине? Связь очень простая. Если мы приходим к пониманию того, что процентную ставку значительно поднять не могут, потому что это приведет к огромной бреши в бюджете США, то есть правительство Соединенных Штатов просто надо будет элементарно больше собирать налогов, чтобы обслуживать свой громаднейший долг с более высокими процентными ставками, то, чтобы погасить инфляцию, вам достаточно продать активы на балансе. Но кто же будет покупать активы? Когда у вас инфляция находится на уровне 7,5 и, может быть, к середине 2022 года она там, снизится ну, там, до 5,5-6%, а у вас доходность десятилетних облигаций составляет всего лишь 2%, то ваша реальная доходность с поправкой на инфляцию минус 4%. Кто будет покупать облигации с доходностью минус 4%? Что нужно сделать? Нужно сделать некий шок, некий всплеск, связанный с геополитической напряженностью, чтобы в первую очередь создать спрос на американские трежерис. Чтобы... Инвесторы чего-то очень сильно испугались и начали покупать американские трежеря, потому что Федрезерву свой баланс нужно расчистить. А желающих покупать с эффективной ставкой, с реальной ставкой под минус 4%, ну как бы и нет. Но в состоянии войны, в принципе, это вполне очень может быть. Помимо всего прочего, в подтверждение моих слов, я предлагаю вам где-нибудь на инвестинге или на любом информационном сервисе, посвященном финансам, посмотреть на... Доходность десятилетних облигаций Соединенных Штатов Америки, каким образом они себя вели в последние полгода или в последний год. То есть росла инфляция, росли ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, доходность облигаций росла, это говорило о том, что сами облигации продавали. И посмотрите на очень интересную тенденцию, которая наблюдается с середины февраля 2022 года. Доходность начала падать, то есть падение доходности по облигациям, это рост самой цены облигаций. И давайте мы посмотрим, что же у нас было в середине февраля. А в середине февраля было массовое заявление от первых лиц государств, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, господина Байдена, о том, что Россия нападет на Украину, вплоть до того, что захватит даже Киев. И поэтому, когда мне начинают говорить о том, что, господи, все пропало, доллары нужно покупать, я говорю, ребята, ну давайте там, смотрите на то, что происходит между строк. И эта геополитика, в первую очередь, она сейчас выгодна. Соединенным Штатам Америки, потому что на потому что риски, и рост вот этих вот рисков, в свою очередь, приводит к тому, что возникает спрос на надежные облигации страны, которые не находятся вообще даже на этом континенте, и всегда в 20 веке, да, когда начинались какие-то какие войны, то американские облигации использовались с повышенным спросом. Теперь, что делать? Ну, то есть, я вам показал немножко другую оборотную сторону медали, к чему это непосредственно приведет. Сегодня, завтра вы можете посмотреть, что у нас будет твориться на рынке американского долга. Через что это можно сделать? Есть такой инструмент финансовый TLT. Это 20-летние долгосрочные облигации США с фиксированным доходом. Просто посмотрите на этот инструмент, что же с ним будет происходить. Будут там покупатели или покупатели там не будет. Конечно же, еще... Соединенные Штаты должны отметить, должны быть введены санкции. Сейчас прямо в настоящий момент эта ситуация, скорее всего, не разрешится. Можем увидеть еще более низкие значения по российским ценным бумагам в том числе. Но опять же я говорю, что докупал в предыдущие снижение и сейчас тоже непосредственно докупаю. То есть еще порядка 10% кэша размещаю в акции. Сегодня, наверное, не хотелось бы говорить о каких-то конкретных именах, а просто... Так как сейчас очень много страха, что, помимо всего прочего, я вижу, происходит э, на рынке очень много физических лиц, российских инвесторов, которые покупались на предыдущей вот коррекции, когда я выпускал данное видео, говорил о том, что я покупаю, почему я покупаю. И инвесторы смотрят на дивидендную доходность российских акций. И очень много инвесторов было тех, кто покупал акции с плечами. То есть присваивается статус клиента с повышенным уровнем риска. Один к трем можно взять плечо, маржинальный счет, То есть брокеры это спокойно предоставляет. И на вот, этом вот, на вот этой коррекции... Очень много людей покупали там акции того же самого «Газпрома» да, по 290, по 300 рублей были покупки акций «Газпрома» с плечами. Потому что ну, там просто элементарно привлекательные цифры, дивидендной доходности. И их высадили, их высадили, то есть начались маржинкалы, брокеры попросили предоставить дополнительное обеспечение, когда цена актива переданного упало там, на 15-20%, обеспечение недостаточно, или предоставь дополнительное обеспечение, или же мы тебя закроем. И очень много людей вчера, сегодня с утра ä, попали на маржин -колы, большие объемы торгов, очень сильно ответственное падение ценных бумаг, а это признак исключительно маржин -колов. опять же в то время как рынок там обрушился на 15% процентов индексы падали, мы не видим значительного укрепления доллара, то есть мы не говорим о том, что это уходят какие-то международные инвесторы, это опять маржин-колы. Это маржин тех людей, которые в предыдущую коррекцию, опять-таки, чрезмерно много набрали позицию, не рассчитав свои собственные силы. И эти же самые люди сейчас находятся в ситуации громаднейших, колоссальных убытков. И вот эта вот геополитическая напряженность, вот этот информационный фон, да что далеко говорит, даже я говорю, что мы можем быть еще ниже, эти ребята сейчас для того, чтобы отбить свои убытки, стоят в шарты. И если до этого не открывали свои лонговые позиции, то есть длинные позиции, покупая акции с плечом, они могли это делать просто на брокерском счете. Из-за того, что сейчас убытки очень большие, то есть которые могут достигать и 50-70% от депо, люди начинают для того, чтобы быстро компенсировать этот убыток, переходить на срочный рынок, брать производные ценные бумаги и вставать в короткую позицию. То есть начинать шортить и оказывать еще дополнительное давление. Ребят, это очень осторожно. Вернее, это очень рискованная история сейчас шартите рынок после падения на 20%. Потому что ну, здесь будет по классике все разыграно, карта будет разыграна по классике. То есть вас просто вынесут. Начнется резкий разворот, очень быстрая стабилизация ситуации. То есть рынок развернется и очень быстро на вот этом вот топливе, когда люди играют на понижение, на этом топливе, соответственно, пойдут вверх и активы будут расти в цене не потому, что... Даже это какой-то некий технический отскок, а просто шортисты, которые сейчас набьются, которые будут считать, что все пропало, теперь рынок упадет еще на 50%. Вот с этими людьми они находятся в наибольшей зоне риска. Что делаю я, что мы делаем с клиентами, что мы делаем в нашем закрытом клубе инвесторов, мы потихоньку докупаемся. И здесь логика рассуждения очень проста. Смотрите. Вот курс доллара сейчас 79 рублей. Кто-то из физических лиц кидается покупать доллары. Да, все хана, санкции сейчас наложат, от свифта отключат. А, там, Сбербанк, ВТБ закроет доступ к ликвидности мировой и все упало. Ну, то есть, как, как в том фильме. Да, клиент уезжает, гипс снимает. Смотрите. Просто давайте посчитаем на пальцах. То есть мы берем акцию «Газпрома» там, по текущей цене 270 рублей за штуку. В следующие два года ожидаемые дивиденды по «Газпрому» могут составить 100 рублей на акцию. То есть мы просто 100 делим на 270, получаем что-то порядка там, чуть меньше 40% дивидендной доходности денежного потока, который мы можем получить на каждые вложенные 270 рублей. Второй вариант, который выбирают люди, которые начинают кидаться и покупать доллары. Задайтесь вопросом элементарно. Как вы считаете, через два года сколько будет стоить доллар? То есть, чтобы в долларе получить сопоставимую доходность, ну, я привел пример в частности с Газпром, нужно понимать, что доллар должен от текущих значений 79 рублей вырасти на 40%. А это что-то в районе 107-108 рублей. Верите ли вы в то, что в России, в которой с 2014 года введено бюджетное правило и сверхдоходы, которые получает российское государство в качестве налогов от нефтяных компаний, когда цены на нефть высокие, которые консолидируются в форме кэшевой подушки в долларах, чтобы когда цена на нефть упала, были ли доллары, которые можно продать для того, чтобы поддержать стабильность курса. Верите ли вы, что в России, имея такое бюджетное правило, доллар будет стоить через два года 107-108 рублей? И даже если вы верите, если вы выбираете, голосуете деньгами на том, чтобы вы хотите купить доллары непосредственно, то это все равно некая вероятность. Когда же мы говорим о покупке акций «Газпрома», вы можете меня сейчас забросать камнями, да, что акция может «Газпрома» еще в два раза упасть, я вам говорю в первую очередь про денежный поток. И вы можете получить денежный поток на каждую вложенные там 270-280 рублей в размере 100 рублей. Да, акция может еще ниже уйти, вопросов нет. Она может уйти там, я не знаю, и на 220, и на 200, вопросов нет. Это, эти риски рыночные никто не отменял. Я говорю о неком понятном прозрачном денежном потоке согласно финансовых показателей компании. Это вот как бы первый момент взвести да, на чаше весов. Доллар, верите ли вы в то, что доллар будет на 40% выше, окей, покупайте доллар. Если не верите, а хотите получать денежный поток, то есть порядка 40%, это в среднем 20% в год вы можете получить норму дивидендной доходности от «Газпрома». Второй немаловажный фактор, я тоже уже неоднократно на канале говорил про инфляцию, давайте подумаем вот над чем. То есть, есть факторы, которые оказывают временное влияние на инфляцию. И эти факторы со временем будут уходить по мере раскрытия мировой экономики от ковида. И я ожидаю, что в следующие два года инфляция в России будет находиться, то есть, снова придет нормальный диапазон в районе 4-5% в год. То есть, если сейчас, прямо сейчас, я не знаю, упадет ли еще дальше Газпром или не упадет, но прямо сейчас я знаю, что если я вкладываю там 100 рублей, я получаю дивидендную доходность в среднем 20% в год. Да, сейчас инфляция высокая, но со временем факторы инфляции уйдут, и она может опять уйти в нормальное значение, потому что у нас элементарно доходы населения не растут, может уйти в значение где-то в район 5-6%. Когда она уйдет в район 5-6%, а у меня есть дивидендная доходность 20%, то в этом случае моя дивидендная доходность от купленных в настоящий момент акций «Газпрома» там в 3-4 раза превышает инфляцию. Чистая доходность с уплатой подоходного налога. И если мы включаем все-таки логику, да, если мы включаем неокортекс и отключаем вот этот вот мозг рептилий, который там кричит а, или убегает отсюда, или бей такой, не надо никаких плечей, не надо никаких шартов, не надо рассчитывать на отскок. Да. вот Многие сейчас говорят, о, на 20% упало, хотя бы поймать половину. Заработаю 10%, на депозите 10% нужно зарабатывать при текущих ставках там год-полтора. Не надо на это рассчитывать, ребята, у вас есть возможность купить хороший, качественный бизнес с дисконтом, с дисконтом в 30%. И не надо вот этого всего блуда, связанного с отскоками какими-то. То есть вы просто для себя фиксируете дивидендную доходность на уровне 15-20% в год. И в качестве бонуса, по мере ухода вот этих вот геополитических рисков, то есть акция может еще вырасти в цене там до 400 рублей. Я в данном случае говорю про Газпром. Это бонус. То ли будет, то ли нет, не страшно. Главное, денежный поток, которым вы сможете распорядиться по своему усмотрению, который позволит вам увеличивать долю владения активом. Вторым немаловажным фактором в этой конструкции является то обстоятельство, что если вы покупаете доллары, вы должны понимать, что доллары, забрать прибыль вы сможете, продав доллары. Даже если они будут стоить там 107, 108, 110 рублей, прибыль, которая образуется от этой сделки, вы заберете за счет того, что уменьшите долю владения. То есть вы можете сегодня купить 100 долларов там по 7900 когда он вырастет соответственно до условно опять же я говорю до 110 рублей у вас ваши 100 долларов будут стоить 11 тысяч рублей и для того чтобы забрать вот эту вот разницу прибыль вам нужно будет часть долларов продать то есть у вас останется не 100 долларов а у вас останется там условно 80 долларов или 90 долларов. А на остальное, чтобы зафиксировать прибыль, вы продадите часть активов. Когда же мы говорим про акции «Газпрома», количество акций, которыми вы владеете, не изменится. То есть денежный поток, который вы получите, вы получите, не продав, не уменьшив долю своего собственного владения. И этот денежный поток позволит вам увеличить количество акций, которыми вы можете владеть. В ситуации с долларом, продав часть долларов, получив денежные средства, вы не сможете увеличить долю владения. То есть у вас не станет 110 долларов, у вас будет меньше 100 долларов. То есть у вас в долларовом эквиваленте будет меньше. Во второй ситуации, соответственно, будет больше. Ребят, я поделился своим мнением, да, то есть на что я лично обращаю внимание. Некое такое закулисье, да, как я считаю, мы наблюдаем в настоящий момент что я делаю в такой ситуации, ход своих мыслей. Если понравилось данное видео, обязательно оставляйте комментарии. Для меня они цены важны. Может быть, есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я ответил или раскрыл. У меня же сегодня на этом все. До свидания. Пока-пока.